Сейчас да. на, это, на этом моменте закончен, и мы сейчас приступаем ко второму сегменту. Вот код пропал. А, нет, появился код. Я уже думал, пускай была картинка. О, да. появилась да, Эль... Эльза. Эльза. Да. Это... Я вас приветствую. Вот, как раз видео записали, да, телевидение записали да. без меня. И, и опять код появился. Зато Сергей сейчас. Ладно, пока его нету, давайте мы зададим вопрос. У нас запись идет? Mm -hmm. Да? на запись идет да. Эльза, ну вот э, скажите, смотрите, э, малые оракулы, большие оракулы, малая колода Ленорман, большая колода Ленорман, таро. Э, а как вы не запутываете сами, куда, чего, как это все это? Ну, э, Майк, наверное, здесь. Ну, я шучу, конечно, э, нет, э, здесь есть э, такая интересная тонкость. Три дня назад принимала клиентов у э, людей, которые как ко не обращаются уже 20 лет подряд uh -huh. э, за э, Это с одной стороны почетно с другой стороны грустно. Э, а за 20 лет вы не смогли ничего? Или у них постоянная ситуация какие-то возникает странная? Нет, их, их очень много разных ситуаций, они обращаются ко мне по разным вопросам, например, у меня есть уже один очень давный клиент, который когда-то пришел ко и сказал, Эльза, я знаю, вы сделаете меня миллионером. Серьезно? Я сказала, значит, сама не миллионер, как я могу из вас сделать миллионером? Он сказал, а я знаю, что вы сделаете. Я буду к вам ходить, пока это не добился. И как? И как? Сделали? Да, ну скажем, он не стал. Многомиллион миллионером, да. миллионером он стал, да, стал а, там, дорогие, да. Дорогие друзья, прошу обратить внимание, Эльза делает своих клиентов миллионерами, так что да, да, да, да, обращайтесь, да, обращайтесь, да. звоните, вот у нас есть Skype, St. 1.08, у нас есть даже телефоны, можете напрямую к Эльзе? Так что, не, не, забудь, не забудьте, мы способствуем, мы записываем это все. А, да, а, а, Маша, ну, Это отчасти шутка. Один миллионер – это не показатель. Что... А сколько нам надо, послушайте. <связывая> это гордынька, считай, что я кого-то могу сделать миллионером. Я видел, Сергей взял в руки шашки. Это означает, что он готов. Эльза, у вас вы готовы? Сейчас у нас есть вопрос тут. Да, давайте. Готовы, да? Только вы обязательно скажите, какую из э, трех вариантов э, внутри еще пару вариантов вы берете э, в руки, там Ленорман, там это. конкретная ситуация. Вот пишет мне мама одного молодого человека. Сейчас я вам скажу. Моему сыну 33 года в этом э, году исполняется, и он знает абсолютно все, что с ним произойдет, он знает, он идет по пути, который он для себя определил много лет назад. Но вот ситуация такова, что его сократились его работы, и сейчас он как-то вот находится между работами. Что можно было бы ему посоветовать, и каково его, скажем, направление? Очень и очень способный молодой человек, я, кстати, с ним знаком тоже, судя по тому, как пишет мне мама, вот, действительно очень способны, Но, как всегда, бывает взлеты, бывает падение. Вот сейчас, наверное, какой-то вот такой вот, может быть, падение. Давайте посмотрим. Я взяла вопрос направления. Да, направление его, ну, скажем, пути. По какому пути он должен идти? Чем он должен заниматься? Ну, его специальность финансов, в, в общем-то. Вот второй вопрос сразу по ходу. Собирается жениться, ну, вроде бы кандидатура подходящая. Возраст, еще раз, 33 года. Дата, дата могу назвать, для Эльзы, я знаю, что ей, так скажем, надо, 26 мая. 1984 -го года. <свят> Сергей, вы будете первый или первая? <свят> да, да, он уже готовил, он уже входит он входит в. <свят> он уже <свят> <будет>. странное. <Странная. свят> я взяла колоду малый или И первое, что у меня выпало, или? это. Пускай нам скажет. Как? Пускай нам скажет Сергей вначале. Хорошо, ладно. У неожиданно выпало, что финансы это не самая идеальная сфера его деятельности. А можно определить, пользуясь магическими способностями, о том, какова его сфера деятельности? Ну, предназначение. Я просто помню, у меня был такой эпизод, когда человек задал такой вопрос, я карты там увидел сразу, а расшифровывали мы их полгода. Серьезно? Ну, у нас есть время, на самом деле, мы еще не... Мы можем полгода Да, но если Эльза 20 лет с клиентами, так что такое полгода? Я бы подумал, это работа с документами, это юридическое что-то, это госслужба, ну, не финансы как таковы. Вы знаете, я, знаю, ну, как нумеролог, я когда-то считал... А, то есть он относится к тому типу людей, ко за которым может идти большие массы, и это действительно, возможно, да, какая-то... Да, да. То есть вот это очень серьезно, потому что финансы это какая-то очень маленькая часть а, его возможностей, я бы так сказал. А, ну, сегодня она финансы, то есть можно быть намного шире. А, ну, давайте мы спросим Эльзу, а потом второй вопрос все-таки по поводу а, личной жизни, если так, скажем так. Вот последняя, последняя, будем говорить, кандидатура, она вполне соответствует, ложится, так скажем. Все хорошо, все нормально. Ну, Но мама раздает вопрос, так тут же понятно. Ну, То есть вопрос у него с этой девушкой? Да. Я могу сказать, что я с Сергеем в синхронии. Ну, скажем, вопрос определения рода занятий, один из самых сложных вообще в картах и в предсказательной практике, но э, я вижу, что человек очень харизматичный и перспективный. Э, тоже я вижу госслужбу, ну, скажем, если бы император я император положила… У это был император А у меня башня и солнце. Угу. То есть э, человек, который э, на самом деле может быть и конгрессменом э, в перспективе, да? Финансы – это действительно очень маленькая часть того, чем он может заниматься. Да. Но это не бизнес, это не свой бизнес, это именно госслужба, либо это карьера в какой-то очень крупной организации. Uh -huh. Нужно в ну, эм, частной, но очень крупной, да, глобальной компании. Uh -huh. Uh -huh. Вспомогательный вопрос, вот я вижу, тут записали. Инвестмент, как реал-эстейт, может быть недвижимость? Да, может. То есть может инвестировать в недвижимость и получать да. результат? инвестировать может. Не самому просто возиться с Не самому? Да. Угу. Не В смысле не быть бухгалтером. А, ну понятно, да. Ну просто есть возможности и их использовать эти возможности. Да, у меня еще получилось компаньонство, то есть, конечно, не, он не, не единый э, руководитель бизнеса, да? для него это не характерно. Вот э, высокая э, позиция в компании, да, но не самый главный руководитель и не хозяин бизнеса. А знаете, вот есть такое понятие, фронтмен. Да. Вот он фронтмен, но не лидер ну логично mm -hmm. логично mm -hmm. я полагаю так что возраст ну, еще не конечно не такого как бы э, такой серьезный но уже можно было бы определиться кем ты будешь быть или ты лидер или ты действительно фронтмен или ты какой то там скажем э, просто член команды и так далее э, если уже пока еще не определен то есть до сих пор не было такого то наверное и не надо а, понял, спасибо. Ну вот тогда вот вопрос. Ну, наверное, больше э, Кельзи, она решила взять вот э, карты мало колоду Ленорман. А почему не Таро, скажем? Вот Сергей, он не пользуется картами Ленорман примерно. Мне сложно сказать почему, но э, Ленорман, она более однозначно, на мой взгляд. Хотя, конечно, Таро. Э, знаете, Майкл, есть люди, с которыми вот прямо хочется работать при помощи колоды рог, есть люди, с которыми хочется работать при помощи колоды карман. А, а, -а, а с мамами? мамами, Я часто беру на карман. А есть люди, с которыми вообще не хочется ни с какими-то колодками работать? Есть такие люди. Это правда. Да. Но вы знаете... Я, когда с Уэльзой проходил курс по линамам. Серьезно? Первый раз слышу. А я задавал, задавал вопросы и говорит, да не надо мне это В общем, а как, Эльза, как у вас Сергей был как ученик? Подающий надежду? О, ученик, он блестящий, он превзошел учителя, и еще неоднократно. Но на самом деле с ним было работать очень легко и интересно, потому что мы быстро, ну у нас есть некое учебное поле, Возможно, потому что Бог поучится давно в этой теме, в теме КАРМ. Да? И Сергей очень инструктив, и много постоянно учится, и очень много знает, очень эрудированный кубок. И стоило мне сказать одну социацию, вижу... он уже сказал море другим. Он краснее. Это правда. Несмотря на то, что у него четыре звезды на погонах, А, хорошо. А вот Эльза еще раз вопрос не знаю к вам может быть и Сергею в какой-то степени. Но вот смотрите у нас есть человек так, который вот был озвучен. У нас mm -hmm. есть его возраст, дата рождения. У нас mm -hmm. есть его, скажем по-английски это background его прошлое, то чем он занимался. А нельзя ли, скажем так, войти, так это вот как парапсихологи ясновидящие там, они входят в этого человека, соединяются, вот я про него говорю, они через меня соединяются с этим человеком, и карты, в принципе, они, конечно, помогают, они что-то такое, но в принципе уже понятно, о чем идет речь. Я с этого понятно. начинал, и я от этого ушел, потому что это очень опасно. Вот это, это, опасно, сведения, э, в ищем, это барьер. Uh -huh. Намного спокойнее работать. Все, что происходит, оно остается здесь, а не прямой попадает ко мне. То есть вы пытаетесь, несмотря на то, что у вас есть какое-то мнение уже, ну, бывает, интуиция, вот видишь там человека на экране, ты уже там про него, может быть, знаешь. Или знаешь, допустим, какой-то конкурс идет, и ты считаешь, что он уже победителем, к примеру. Вот. Mm -hmm. Ну, у меня довольно часто, кстати, это бывает. Но бывает, конечно, о том, что ты, вот, Хоть это и желаемое выдавать за действительное. Очень легко это происходит, очень легко. Поэтому карты, это, ну, они более объективны, чем я. Я могу ошибаться. Угу. Ну, я согласна с Сергеем, потому что входить в человека это входить во все его мудры, то есть это полное снятие каких-либо границ на время. Угу. И если взять опыт местомидящих, которые это и делают, они часто встречают то, что есть в том числе сегодня и совершенно не видят того, что будет завтра, потому что у человека есть свои проекты и о том, что -то не будет, и ясновидящий, который именно входит в эскар, он видит э, то, что видит человека, которого он, как правило. А потом можно нацеплять действительно очень много чужого, самых благоприятных даже. Как вы относитесь к тому, что у каждого человека есть свои какие-то личные ситуации и в принципе к вам обращаются люди и вы оказываете услуги тем людям, которые к вам обращаются. Ну вот у вас у самих возникли ситуации, вы друг к другу обратились бы по этому поводу или решали бы эти ситуации с помощью карт, вашу конкретную ситуацию сами? Я обращаюсь, у меня есть, скажем так, исключительный человек, к которому я обращаюсь, кстати, к Сергею я обращалась. Я не имел в виду конкретного, простите, человека, к которому вы обращаетесь. Я правда не помню, кому я отдал и что я отдал. Вот так удобно. Вот Рассказали эту людьми. Ага. Вы обращаетесь, да, если возникает ситуация, которая очень, очень, очень редко. Я стараюсь это делать. Так вот, не существует ли здесь опасности того, что вы будете в этом субъективны, будем так говорить, в решении этой задачи? Вы не сможете, ну как говорится, с холодной головой эту ситуацию для себя определить и карты могут выпасть как раз таки в связи с тем, как вы хотели бы, чтобы это произошло, или ваше мнение? Могу я отвечать, да? да. да. Угу. Я бы сказала, что я занимаюсь ведь не только картами, занимаюсь я ими уже слишком давно, скажем так, имела случай убедиться в том, что когда играют гормоны, да, особенно, Тогда, конечно, затмивает точно информацию. Но э, с годами, и даже дело не в возрасте, а в том, что действительно, когда работаешь с картами, как будто э, подравниваешь стопку бумаги на столе, да, то есть свои мысли и, свои, и свое восприятие жизни. Э, но оно вообще меняется. А кроме того, я, как сказала, уже занимаюсь не только картами. Скажем, я занимаюсь у у меня довольно высокая ступень, и э, эта ступень позволяет наблюдать за, за, за, со стороны, то есть э, экстраполироваться от собственных вот и мыслей. Э, можно, но ну, есть более жреческие варианты, да, когда обращаешься к, Абстрагироваться, вы имеете? Да, абстрагироваться, э, когда можно обратиться, скажем, к учителю за информацией. Я не злоупотребляю этим, но учитель э, имеется в виду не живой учитель, не из плоти и крови, а учителя, которые ведут э, этой практики. Я стараюсь не злоупотреблять, потому что здесь тоже тонкая грань между нормальным и ненормальным сознанием. Ну, я просто могу сказать, что с годами я научилась э, отстраняться от своей теланий и э, попытки увидеть то, что я хочу. Поэтому я спокойно гадаю. Понятно. Сергей, а вы обращаетесь к вашим учителям, если они у вас, конечно, есть, которые не из плоти и крови. Ей нет, они сами приходят. Ну, понятно, они сами приходят. Ну, вы знаете, вопрос Эльза как сама затронула. Это то, о чем мы говорили буквально вчера. Я проводил интересную программу с одним очень интересным человеком. И речь шла о контактерах так называемых, ченнелорах или люди, людей, которые общаются с высшими мирами, с высшими силами. Ну, есть такие люди, были такие люди, они есть такие люди. И у них есть учителя, да, которые их ведут по жизни и решают какие-то вот, помогают решать задачи. То есть вот Эльза обращается, а Сергей не обращается. Я, у меня есть так, с высшим силами, персонифицированными, но у меня нет силы. То есть я скорее получаю распоряжения, команды, приказы, иногда выполняю, иногда оспариваю, иногда я такой херней заниматься не буду просто. Ну, учение. Я понял. А, Эльза, вы хотели что-то сказать, да? Я хотела сказать, что то, о чем я сейчас проговорила, ни, никак не пересекается с чинелингом. Я даже не знаю, как вам объяснить, чем это отличается. Я не слышу голосов, я не пишу автописьмо. Обращение к учителям ⁇ это некое внутреннее состояние, наверное, медитация какая-то, которая входит понимание некой ситуации жизни. Mm -hmm. Вот это называется у меня обращение к учителю. Mm -hmm. Не более того.